ну или, как говорит один мой знакомый, криптоэнтузиастов. Дело в том, что мы уже более 10 лет, может быть, кто-то меньше, развиваем блокчейн, правильно сказать, продвигали. я уверен, что все, кто здесь собрались сегодня, в общем-то, верят в то, что за этой технологией будущее. Ну, давайте вернемся назад. Назад, в 2017 год, мне дадутся. Вот лидер что-то взяли? Пусть несут. Есть, есть, все, есть. Все для вас. Нет, берет большая Смотрите. Чек? Да. А? Итак, вспомним 2017 год, хай, когда на рынке было огромное количество криптовалют. Я любил шутить на эту тему, что куда ни плюнь, везде вырастало дерево, крипто дерево, да. Мы зарабатывали какие-то огромные проценты. Значит, у нас были там сумасшедшие исы, мы находились в таком состоянии эйфории и думали, что в принципе так будет вечно. Но потом пришел 2018 год. Я помню, полтора года назад, в конце марта, в этом же, значит, на таком же форуме блокчейн, значит, мои крипто коллеги назовем, выступали и рассказывали о том, каким образом они заработали свои огромные деньги на растущем рынке, на технологии блокчейн. Но э -э, происходило это все на фоне падения, трехмесячного падения уже было глубоко за 60%. И, кстати, лица у людей были уже не такие веселые. и Я понял, что в принципе эти люди, они э, такие брутальные молодые ребята, которые в принципе по большому счету к блокчейну не имеют никакого отношения, просто у них хороший бизнес-навык. Они на этом хорошо заработали, ну или, как говорят в крипто мире, «побрили комячков, да? Вот. Но на самом деле технология блокчейн, она ведь пришла для чего? Она для, пришла для того, чтобы изменить существующую мировую финансовую систему и а, для того, чтобы а, доказать каждому человеку на планете, что миссия наша миссия на этой планете – это не всю жизнь искать себе а, ну, способы заработать деньги, а еще и подумать о том, кто ты есть на самом деле по самореализации. Итак, давайте посмотрим с чего все началось. Все началось в 2008 году с proof of work. Есть в зале майнеры? Майнеры есть в зале? Есть, вы вчера видели. Нету майнеров, отлично, вообще супер. Просто они с железом остались там. Значит, 2008 год, а майнеры, то есть откуда берутся монеты? Когда меня спрашивают, откуда берутся монеты, я всегда люблю шутить и говорить, что да ниоткуда. Вот. Но если серьезно, то право сгенерировать новый блок, полученный майнером. За это право майнер получает новую монету, и, соответственно, чем больше мощности майнеров, чем больше денег у них, тем, соответственно, больше шансов, что будет сгенериться новая монета, и он получит свое вознаграждение здесь какие минусы? Минусы дорогостоящее оборудование и минусы огромные затраты электроэнергии, что ведет, в общем, к тому, что люди сбиваются в кулы для того, чтобы заработать вот это чудо-право получить эту монету. При этом процесс рождения блока и процесс рождения монеты — это одномоментный процесс. Я прошу обратить на это внимание. 2011 года его в памяти, появилась новая технология — технология Proof-of-Stake, там уже не надо было покупать специальное оборудование, там достаточно, там точно так же генерились блоки и право за генерацию блока, выигрыш, вы получаете за это монету. Но э, дорогостоящее оборудование не надо, достаточно было купить монеты. Но опять же, чем больше у тебя монет, тем больше шансов у тебя выиграть, право сгенерировать блок и получить в виде вознаграждения монеты. Для чего я это все рассказал? Я это все рассказал для того, чтобы люди понимали, что технология блокчейн пришла для, ну, так получилось исторически за все это время, что эта технология оказывается не для каждого гражданина, а для отдельно избранных, у которых есть большие деньги. И 2017 год, сейчас я вам расскажу о новой технологии, платежная система PRISM, которая концептуально по-другому подошла к технологии блокчейн. В чем ее принципиальное различие? Технология блокчейн, не, технология, платежная система призм, не является копией или форком а, биткоина или эфира. Это авторская разработка. И впервые процесс генерации монет был отделен от процесса генерации блоков. То, про что я говорил. То есть у нас генерация монет осуществляется всеми участниками системы. То есть у нас каждый участник, у которого есть приложение, у которого есть свой кошелек, Имеет право генерить новые монеты. А генерацию блоков осуществляется форжерами. Такими же форжерами, как в Круфовстреке. И вознаграждение им идет из комиссии за транзакцию. Комиссия за транзакцию у нас 0,5% от транзакции. Максимум 10 монет. На сегодняшний день монета стоит около... 25 рублей. То есть если мы переводим, например, 100 тысяч монет, это приблизительно 40 тысяч долларов, или если мы переводим миллион монет, это 400 тысяч долларов, то мы платим за это комиссию 250 рублей. Это дорого? Нет, да. Теперь, что такое платежная система Prism? Это доступ к инновационным технологиям, криптотехнологиям технологиям для всех. То есть каждый участник, у которого есть свой кошелек, он имеет возможность генерировать новые монеты у себя в кошельке. Второе. безотратная генерация монет одновременно всеми пользователями системы. Не надо покупать сумасшедшее дорогостоящее оборудование и юзать природу, используя а, огромное количество электроэнергии. Делают это все одновременно. Ну и прорывная система быстрого масштабирования глобальной сети пользователей. Мне некоторые говорят, что это за блокчейн-проект, в котором используется MLM. Ребят, на этот вопрос мне буквально три дня назад ответил один мой оппонент, который сказал, назови мне хотя бы одну мотивационную причину, по которой я должен развивать биткоин. Нет таких причин, нет. MLM в нашей ситуации позволяет молниеносно, быстро распылять монету по всей планете. И в нашей ситуации это просто банк. Банк, который вы формируете и в котором лежат деньги, к которым вы не можете прикоснуться, потому что это деньги ваших клиентов, и у ваших клиентов генерятся новые монеты на счету. Молодец! Скорость генерации монет зависит от двух факторов. Первое – количество монет в личном кошельке, второе – количество монет в личной структуре. То есть вы в свой кошелек кладете монет, и скорость генерации у вас будет от 3,6% до 9,9% в зависимости от объема, либо ну, от одной монеты до миллиона. Если вы в свой банк начинаете приглашать людей, то скорость генерации монет у вас увеличивается от 2,18% до 4,37%. И максимальная скорость генерации монет, которая может быть в вашем кошельке, это 43% в месяц. В общем, неправильное слово проценты, это слово "генерация". <плодисменты> ну и, в конце добавлю, что э, таким образом э, Tesla, которая в 2006 году внесла новую технологию в автомобилестроении, и таким образом iPhone в 2007 году принес новую конситуальную технологию, э, Телефонию таким образом в 2017 году призм принес новую технологию в блокчейн. Я уже нахожусь в системе больше двух лет и больше года. Я живу только за призм, чего и вам желаю. Спасибо. Молодец.